Всем привет, ребят, с вами вагон, Суперсоник. Вагон, мы сегодня продолжаем проходить игру Метро Исход. А, метро -исход. А, метро -исход. А, нам рассказали про тот вагон, весна. который находится Плакаем у бандитов. И мы должны его добыть а, с помощью терминала. Ой, тифуты, С помощью дрезины. А, короче, мы добиркаемся на дрезине до вагона. И потом мы должны сначала добыть Мишку. Потом это, как его... А, точно, вагон. А, потом, если получится, добудем гитару. А может быть сейчас гитару добудем. Если там будут какие-то еще неизвестные места, может и их посмотрим. Не знаю. Кстати, у меня под рабочим столом сидит моя вечеранка. Да галаш хватит меня царапать уже да все нормально глашка у меня хорошая такая спокойная ладно давайте уже начнем играть артем ты же к терминалу? да так не сохранить игру? да конечно буду сохранять а как же без сохранений-то? Так что давайте послушаем разговорщик-то. Интересно живить. Ну и еще. Вон вышка справа, видишь? Видел там людей. Угу. Я думаю, бандиты местные. За нами. Оттуда еще гитару было слышно. В лагнях Степан еще сходить отобрать хотел. Что, значит, над инструментом не издевались. Может, освободишь гитару от оккупации? Конечно, освобожу Китай от бандитов-то. Да что ты? В смысле так далеко я не понимаю? Хотя, если это, э, добыть резину из терминала, потом подъехать рядом э, к Мишке, то, может быть, заберу. Посмотрим. Так, я так понимаю, вроде бы здесь находится Гитара. Да, точно. Так, надо как-то их отвлечь. Короче, если не получится по будет по-громкому тогда. Блин, заметили! В атаку! Я пришел с мигом, Поэтому давайте, сдавайтесь, иначе я вам всем это вы знаете что я им оторву ну идите сюда я вам сейчас всем <смех> это оторву Ну ладно оглушу тебя просто. <смех> блин если бы свалился был бы как крутая комба давайте смотрим что там у нас есть блин жалко что нельзя топливо взять Пощам. А, это ты? Ну, сейчас мы тебя газ вяжем. Ладно, все спокойно. Спасибо тебе. О, вспышка отлично. Доброе дело сделали О, гитара Отлично. Так, значит так. Здесь есть какое-то место, наверное, может быть, что-нибудь полезное. Так что у нас поехали, уи полетели. -и -и. Отлично. Моя глазка начала сухари трескать. <с> Блин, кто здесь? Ходу опять эти мутанты. О, привет. Блин, промахнулся. Пока. <с> <с> Увидимся. <с> а, а, начальник. Походу меня заметили. Ладно. Эй, -э -э -э. главное, чтобы оружие не испачкалось. Артём, в местной... Блин, пусто. Кажется, топливо заканчивается. Блин, ладно, давайте поищем еще топливо. Может быть, это утечка топлива. Ладно, давайте посмотрим. Стоп, ч как я открыл дверь шкафа? Это чё, бак какой-то? Похоже, это арабская ночь. О, вот еще канистра, отлично. О, отлично, канистра так раз есть еще. <как> <как> <как> так, открываем диз... а, бензин и наливаем. Сейчас будет дополна. Отлично. Сейчас посмотрим, что там у нас. Это кто там говорит? О, тот самый велосипед. Это имеешь что-нибудь полезное? Походу нет. Блин. Ток плохо вырабатывает. Как бы мне сюда попасть? А что если? Точно так и сделаю. Опа, Чак! Еще нашел что-то. Да ладно, метро 2035 когда нибудь почитаю эту книгу может быть так здесь пробуем свет еще какой то труп валяется так вот оно что вот в чем была загадка так сейчас это зарядим все нормально активируем раз два о отлично заработало Вот, и отлично, теперь можно это... Открыть вот этот вот. А, блин, забыл активировать, точно. Активируем. И теперь можно пойти сюда. Открываем. О! Это кажется что-то новое. Обалдеть. Так, допустим. Ох, Господи Иисусе. Блин, совершенно так говорю. Ладно, сейчас это пойдем сюда. О, жители! смотри, Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще. Ладно, полностью сделаю. Почистим. Оборуем. Идем так. Так. Сейчас столбка качаем. Отлично. Так, что там у нас? Что за контроль-то? А это-то. Стоп. Что? Это уже была полезная вещь. Блин, да где это? А, все. Ладно, кидем лодку и княю. Ля ты крыса. Ладно, убивать него не будем, а то это э, получим, наверное, плохую концовку. Так, как бы я знаю, вот здесь должен быть этот тот вагон. Привет. О, сейчас забудем. На него, блин, сейчас отойдем подальше от радиационных этих облак. Это да все нормально, все нормально. Так, суп, что? Это же бандитский лагерь вроде бы. Так, а тут у нас что значит? А здесь у нас самый мост. О, князь, привет. Вот в терминал, как я понял. Смотри. Счастью, там есть пристани лодка. Видно, Светоши постарались. Угу. Внутри, похоже, одни зверолюди. Да ладно. Вон, видишь, там да. Я так понял, они там ловят. Тем в терминале, как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так Ясно? Нет. Глянь на вот там бандиты пленников держат. То ли выкупы ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешения Ох... на запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищаем. в общем, я сдерживаюсь. Ну, ладно. Руины, видишь? Там бандитские лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит так что в психическую я бы на них не ходил мост сидит в глухой обороне боевики их носа не высовывают явно ждут что мы их штурмовать будем так что о них сейчас беспокоиться нечего конечно когда выдвигаться чуть-чуть ну давай я тогда посплю немного Ладно, еще поспим немного, а потом на разведку на бандитский лагерь. Хватит. Стой, не двигайся? что-то новое <свят> <свят> сейчас погоди минуту благодарность принимаю все отлично теперь можно идти на заправку Выйдем? Будем все пламене. Да, блин, опять квартиру что такое? Кто здесь? счет Крылач! Пошел вон! Фух, вроде бы подох. Ури, ури. Иди нафиг! Пошел вон, Пошел вон! Давайте по одному подходите. Я вас всех убью. Чего <Слышко> <Слышко> они там их с жизнью ты тоже блин аптека блин я походу попал в него ладно давайте запустим игру может быть это я не успел попасть в него. Не не Блин, опять с того места. Да Ладно. <как> что ты будешь здесь все сейчас с двух отчетов что ли ай блин меня сейчас походу убьют Блин, ну кто такие еще? Это ч ⁇ за леминги? Шурон. Фух. Блин, я привлек внимание бандитов. Надо отстреливаться. На, на. А, блин. Я вас убивать не буду, но... Я убивать вас не буду, если что, окей. Okay? Пускай вас всех съедят. Завтра. Да не меня, блин, а его И ты меня тоже не халы, понял меня. Так, все, ребят, если вы не уходите, я вас всех там... Убиваю забываю. <смех> ты еще это... Тебе еще не надоело это меня убивать. Я ведь тебе укол сделаю. Да. все Вс ⁇ прошарили. Шарик, да тихо ты, блин. Что, блин, своими камнями кидаешься? Все okay. <свист> пока в холоду валить. А Блин, вс, в халабу быстро. Блин, ничего так мало света. все отлично. Всех пора. Вс. Делать там. Тут дофига много чего делать нужно. Ладно, окей, пускай это будут с э, патронные подсумки. Пускай так будет. А противогаз потом починю. Боже так вон фонари, и сейчас там поплывем. А вот и сама дрезина, значит. Но я так понимаю, я здесь буду не один. Придется отбиваться. И надо найти комнату в, т... в этом терминале. А На всякий случай я возьму в Калаш. Блин, огонь грязно. А! А! Пошел нафиг, пошел нафиг. Уй ⁇ уй ⁇ Так, а вот и сама комната, значит, получается, да? Ладно. Давайте откроем эту комнату. Может, ключ подойдет? Так, пока отключим. Так, значит, используем ключ и открываем. А -а -а! ПВ! Так, блин. Ага, там есть дверь. Ладно, так будет неинтересно играть. Давайте же все-таки это попробуем а, пробраться. О, крючок. Опа! Пошел вон сюда, кыш. И туда же обратно. Что? А! -а, -а! Блин, -мо. грязно, все модификации плохие блин фух Иу. Так, надо ПНВшку включить. все спидран. Сейчас пить чисто за спидрани. Дрезину. Надо добыть дрезину. Ладно, я буду дрезину и заканчиваем видео. Потом на следующем видео добудем поезд, то есть добудем, это, вагон, и потом проберемся через этот мост. И да, чуть не забыл, добудем мишку этого еще для Насти. Я осмотрим еще пару неизвестных местечек. Так. Блин. Это быстрей. И мухи там какие-то еще. хотя бы кит помог не но ну он не совсем сильно личность поэтому давайте забегаемся что-нибудь на лестницу сейчас побежим все нормально так давайте побежим блин ч ⁇ так этот ПНВ быстро жрет за игре? опа все я успел а иди иди отсюда а, я подумал, что это кровь. Блин, жалко, что как коктейля молотого нет. ЧЕРТ! Быстрей! Блин, ганили. Так, Кит сожрал пару мутантов. Так, надо снять ПНВ, а то это вдруг еще следующий раз сорвет с Хабаром. Конечно же здоров. Так, мы у Дрезины. Теперь надо как-то ее достать. Так, мы в этой комнате были, поэтому. кит убит теперь можно черт иди нафиг шо вон и это все тоже мне кит о еще заметочка так лучше стрелять не надо и потухать тоже не надо. Так сейчас откроем это э, ворота и поедем на тридзини. Так, э, так мне Крест еще говорил про предохранителя, который мне он дал, поэтому давайте все таки уже. Куда его надо ставить, ведь этот предохранитель? А, сюда! Так, ставим предохранитель. Проверяем, не брал ли он. А Артём все по пользованию, это, дрезины. Ну что ж... Пога за вагоном.